Ку -ку. В общем, чтобы ты зачитал, кадыровские министры и их замы 50% руны, а за тебя бы я вышла бы. А, выступление джамбулата. Это, это веселая тема. В общем, был... Был какой-то съезд или что это, я не знаю, что-то связанное с православием. Я не стал вникать, что это именно. Ну, в общем, на этой сходке выступил э, Джамбулат Умаров. И Джамбулат Умаров выступил с речью, приблизительно вот подобной речью, как он говорил, помните, во время открытия этого храма Михаила Архангела, он говорил, что Кадыров, стоя на руинах разбитого Грозного, Говорил, что первым храмом единобожия, который будет восстановлен в этой республике, будет храм архангела Михаила. Помните его высказывание? Вот примерно в таком же ключе он выступил и на этом съезде. Но в этот раз он полез в историю, попытался прям каким-то гнусным, наглым образом подменить там... Весь ход истории, взаимоотношений э, чеченцев с Россией, говоря о том, что якобы мы чуть ли там в конце 16 века э, хотели что-то быть в составе России, там, какой-то там Акоцкий, что-то он там. В общем, чушь полная. Суть не в этом. Когда я слушал э, Джамбулата Умарова, это, это его выступление, я вспомнил, э, когда выступал Кадыров, э, когда выступил Кадыров на открытии мечети в Шали, после этого Джамбулат Умаров вышел в эфир и комментируя то, что Кадыров э, назвал мечеть в честь нашего пророка, ему и благословения Аллаха, Джамбулат сказал, э, но мы же с вами знаем, говорит Кадырова, он же легенда. И вот он выпустил голубя, сказал Джамбулат Умаров. Вот сейчас о выступлении Джамбулата Умарова мне хочется сказать. Вот в этом своем выступлении, мы же с вами знаем Джамбулата Умарова, Джамбулат Умаров выпустил своего коня. Это было мощное выступление. Джамбулат, лучше бы ты его, конечно, не выпускал, этого своего коня, придержал бы его. Но, к сожалению, ты это уже сделал. Как-то комментировать это, я думаю, вообще смысла нет. Я надеюсь, кстати, что историки, Хасан Бакаев, Руслан Арсанукаев, которые занимаются историческими освещениями, исторических событий, ведут блоги в Ютубе, я надеюсь, что они это осветят с исторической точки зрения. Всю ту чушь, которую внес Джамбулат Умаров по поводу там, Акотского и так далее. Я, я же хочу лишь... Указать на одно, так как я не историк, чтобы копаться в этом всем. Но э, я, я могу одно сказать с уверенностью. Вот героями нашего народа, любимцами нашего народа являются шейх Мансур Ушурма, э, Байсангур Бинойский, э, Гази Мухаммад Гимринский э, и многие-многие в общем, другие. Абрек Зелимхан, Хасуха Магомадов, и, и, и, нам можно перечислять, в общем, очень долго. И эти люди, все они стали нашими любимцами, нашими героями, только лишь из-за того, что они боролись с российской экспансией. Только лишь из-за того, что они отдали свои жизни, чтобы мы, наши народы, вообще кавказские народы, чтобы мы не были частью этой, этого государства российского. Именно за это мы любим этих людей. Именно поэтому мы считаем их героями. Поэтому вот эта вот чушь, которую несет там Джамулат Умаров, кстати говоря, от, от этих слов Джамулат Умарова был в, в шоке даже этот знаменитый... Как его имя? Талгат Таджудин. Вот так вот, вот с таким вот видом он сидел и смотрел, когда выступал Джамбулат Умаров. Видимо, он даже был в шоке от этих слов Джамбулата. А это, кстати, я напомню тот человек, который освещал святой водой открытие какого-то радио, по-моему. Он ходил, и чтобы к вам шайтан сюда не заходил и оплескивал это святой водой. Вот даже вот этот человек вот с таким вот видом, удивленный такой сидел и смотрел на Джамбулата Умарова. Видимо, Видимо, был в шоке от того коня, которого выпустил Джубала Умаров. А ты знаешь, что водой в исламе освещают водой, над которой читали Коран Хаджинов, говорит. Да и Прям освещают. Тебе, тебе надо тоже к этому Толгату, Джудину, чтобы он тебя осветил. Ты эту кружку с собой носишь тоже, например, в гости или в столовую. Да, я, как, как у Путина, видели есть своя кружка. Все сидят, пьют чай из обычных кружек, а у него такая с, с гербом. Вот у меня тоже такая специальная кружка, только вот в ней я пью. Еще одна есть тема это драка двух полицейских. Где-то в, в Кабардино-Балкарии, в Нальчике, по-моему. На какой-то там базе подготовки, повышения квалификации для там, сотрудников МБД, спецназа, что-то, что-то. Короче, собрались, значит, российские полицейские из разных регионов, для того, чтобы повысить свою квалификацию, уровень значит, своей, проф, своего профессионализма, чтобы профессиональнее, лучше бороться с митингующими россиянами, с... Кавказцами, которые просто хотят как-то иначе исповедовать свою религию, иметь какие-то свои там политические убеждения и так далее, вот чтобы лучше, значит, фабриковать уголовные дела, чтобы получше бить этих митингующих, запихивать их в автозаки, им для этого нужно периодически повышать свою квалификацию, это как бы обязательно. И вот они собрались <laughs> в Нальчике или где-то в Кабардино-Балкарии для этого. И между Карельским, Карелия, есть такой регион в России, вот между этим Карельским полицейским и кадыровским полицейским произошел какой-то конфликт, там, слово за слово. Не знаю, что они там не поделили, может быть, тот сказал там, мое кунфу лучше вашего кадыровского кунг -фу". А кадыровец с этим не согласился, сказал, «Нет, мое кунг круче твоего кунг -фу". В общем, они померились своим кунфу. фу в итоге кунг-фу кадыровца оказался сильнее, и в результате этот карельский полицейский погиб. Он э, умер, и по факту этого случая было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», по-моему. Ну, естественно, эта история сразу облетела все СМИ, об этом все говорят, но действительно это как бы очень... Резонансное такое событие, когда один, когда один полицейский убивает другого. Причем делает это голыми руками в драке. Он, он, здесь, кстати, нужно отметить, что кадыровский кунг видимо, действительно сильный. Видимо, они конкретно там тренируются убивать людей. Я надеюсь, что этому полицейскому, убившему, убившему этого своего коллегу, ему как минимум запретят хотя бы работать в кадыровской полиции, так как, если он убил этого, своего коллегу, вы представляете, что он там будет делать с пленными, задержанными людьми? Он же опасен. Я думаю, что его нужно, там, если даже его не посадят, но ну, как минимум уволить и запретить ему, чтобы он больше никогда не мог работать э, в органах. Ку, ку В общем, чтобы ты зачитал, кадыровские министры и их замы... 50% руны, а за тебя бы я вышла бы, ты мне снился, я и клянусь мамой от сна эмоции положительной, желаю тебе награды от Бога. Спасибо, куку. Хоза, пишет, Хоза мафиоза. Салам, Тумсо, правда ли, что управление ФСБ по ЧР действует в Чечне самостоятельно и не под контроль на Кадырову? Салам, Хоза. Да, конечно, это правда. ФСБ – это тот орган, который не подконтролен Кадырову. Ну, это было бы странно, если бы этот э, орган отдали бы Кадырову под контроль. Это как раз тот орган, который, э, ну, как бы правильно сказать, не то чтобы он контролирует Кадырова, но это тот орган, который э, следит за всем тем, что делает Кадыров регулярно, да, на постоянной основе, <докладывает>, докладывает, куда надо, что он делает, как он делает. И это вот те, те люди, которые, когда надо будет Кадырова за своим отцом, например, отправить, допустим, вот, это сделают именно они. И, конечно, должен быть в республике тот орган, который на, на такой случай как бы выполнит а, свою работу. Управление ФСБ по республике, они, его, они постоянно меняют там руководителей, то есть они делают все для того, чтобы Кадыров не взял этот орган под контроль. А, допустим, если, ну скажем, руководитель, задержавшийся там на много лет, понятно, что он обрастет какими-то связями, у него будет, будут какие-то контакты с Кадыровым, и возможно, что Кадыров будет иметь уже на него какое-то влияние, там, будь то деньгами, чем угодно. И они, я так думаю, чтобы избежать подобного, они постоянно меняют там руководство. В общем, это, конечно, контролировать этот орган он не может.